Сегодня я собираюсь захватить весь мир. Максим, как ты это сделаешь? Я использую свое новое оружие массового поражения. Максим Голополосов, король смешных видосов. Максим Голополосов, людям башню сносит. Максим Голополосов, король смешных видосов. Максим Голополосов, людям башню сносит. Плюс 100 500. Каждый день смотри только на перце.